Mm. <music>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 Ежедневно, не отрываясь от учебы, студенты получают опыт создания телевизионных программ и их трансляции. Многие из них особенно полюбились зрителям. Например, проект Громкие рыбы продолжает привлекать внимание молодежи. Мы снимаем юмористические скетчи, э, всякие погодии, музыкальные смешные клипы. Ну и в том числе привлекаем э, студентов Казанского университета. В целом у нас стоят либо студенты, талантливые молодежь. Да мы сами молодежь, глакое, что такое вообще? Мы сами молодежь. Но не только юмористические музыкальные ролики полюбились зрителям, еще бы, например, научно-образование